Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня для вас опять организационное видео. Я знаю, как вы такие видео любите. Мне тоже нравится эта тема, поэтому давайте будем с вами начинать. И я буду организовывать при помощи покупок, которые вам показывала в своем предыдущем видео. Если кому интересно, что я купила, ссылочку оставлю. Проходите, смотрите. Ну а также, конечно, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк, подписываться, пишите мне обязательно комментарии. И на очереди вас ждет еще видео с переорганизацией ванной комнате. Я тоже показывала вам покупки, которые купила Вики для ванной комнаты. Поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик для того чтобы не пропускать мои новые видео ну а теперь давайте будем начинать и для начала я решила контейнеры помыть и, и как всегда по своей привычке избавляюсь от наклеек Кстати, здесь вы можете заметить, как я активно пользуюсь функцией в своем и новом смесителе. Я вам также показывала его в покупках, хвалила и вот теперь опять демонстрирую все это, чтобы вы могли видеть наглядно. Вот так вот дождиком мыть, конечно, гораздо быстрее и гораздо удобнее получается. Но, конечно, немножко разбрызгивается за пределы раковины, так как она у меня не очень большая, но все равно эта функция в смесителе мне прям нравится очень-очень. И, кстати, смотрите, почему я решила еще все-таки поменять на вот эти контейнеры из Икеи. Потому что я померила, сюда оптимально помещаются три штуки. И они будут не так сильно нагружены, как у меня было загружены два. И, естественно, будет проще его достать. Ну и, мне кажется, это будет удобнее. Здесь, кстати, можно промаркировать, и написать, где будет что. И очень удобно, что здесь есть такая ручка, вот доставать и возвращать на место намного удобнее, чем просто брать за край. Особенно, когда контейнер уже нагруженный. Заодно пересыплю то, что у меня позаканчивалось. Одну сразу пересекли, у нас также закончились. Ну вот в итоге, что у меня получилось, и мне кажется, так удобнее, потому что, во-первых, сверху просматривается, что где лежит, но это если не подписывать. И еще они стали не такие нагруженные, то есть проще стало их доставать. Поэтому я результатом довольна, надеюсь, будет пользоваться мне удобно. Но вот эти контейнеры, конечно, рекомендую вам от всей души, очень удобные. Thank mm -hmm. you. Но вы видите, что полки собираются достаточно элементарно, буквально пару минут, и можно их между собой также соединять, надстраивать узкую над широкой. Но так как я буду использовать отдельно для того, чтобы сама конструкция была более прочной, скрепила еще вот эти места, куда можно вставлять вторую полку. Но сейчас покажу вам, как решила применить широкую вставку для полки. Вы помните эту полку, где хранятся у меня чашки, и она, конечно, не совсем удобная, так как достаточно высокая, и, естественно, часть места здесь пропадает. В своем видео про переорганизацию я эту полку, когда открывала, говорила, что здесь, в принципе, особо никак улучшить хранение нельзя, так как здесь у меня хранятся только чашки. Но в то же время эта полка достаточно высокая, и сверху место, естественно, пропадает. Я сначала думала, чтобы мне муж сделал здесь дополнительную полочку, но так как здесь по бокам расположены доводчики, и они достаточно массивные то полку реально было сделать либо узкую за ними, либо же делать как-то ниже доводчиков, но тогда проблематично было бы ставить высокие чашки. Сначала я планировала эту ставку использовать под раковину, немножко там переорганизовать, чтобы было удобнее, но потом решила примерить сюда и пока решила остановиться на этом варианте, затем докуплю еще одну под раковину и, скорее всего, докуплю сюда еще тоже одну, для того, чтобы у меня пространство на этой полке было уже занято целиком. И что меня подкупило? Опять-таки то, что просто достаточно вставить, не надо ничего дополнительно сверлить. Оно хорошо у меня разместилось на боковых э, вот этих перекладинах. И можно подвинуть как угодно, ближе-меньше. Узкую, кстати, я примеряла здесь. Она не становится, потому что она получается шире. Либо же надо думать, как снизу крепить, потому что вот эти вот части уже не упираются но ну, а вот такая широкая стала идеально дверца хорошо закрывается ничего не мешает и я подумала что здесь расположу такие габаритные крошки которые хранить в других местах тоже проблематично так как они занимают много места ну а здесь они хорошо как раз встанут будут храниться тут можно при необходимости достать и будет мне кажется вот такой вариант хранения гораздо удобнее также подумала, что здесь можно еще разместить, например, вот такие пялы, которые тоже хранить не совсем удобно, так как особенно если они разных размеров, то складировать друг дружку не получается. Ну а вот здесь мне кажется тоже будет это удобно. Но ну, это как вариант. Но я, пожалуй, пока для начала расположу здесь только кружки, которые такие более крупные. И также еще расположу пиалы для мороженого. Вторую ставку хочу использовать для хранения вот таких вот кружек. У нас тоже их несколько штук. И уберу их с буфета. Лучше в буфете поставлю все более свободно. Там будут стоять у меня уже больше фужеры, стаканы и рюмки. Ну а чашки будут храниться у меня здесь. Так что, если у кого-то тоже такая проблема существует, вот присмотритесь, мне кажется, отличный вариант, так как сверху место все равно пропадало, оно не использовалось. Ну, а вот эти все предметы в других местах занимали тоже очень много места, так как они не габаритные. И, кстати, вот подумала сейчас, что так как эти металлы пользуемся не очень часто, то можно их вполне составить одна на одну и расположить более в дальнем ну, при необходимости можно достать. Мне кажется, это не составит никакого труда. И я результатом довольна. Во-первых, здесь не пришлось просить мужа, чтобы он что-то думал, сверлил лишние дырки. Потому что со временем иногда хочется организацию поменять. И, конечно, лишние дырки ни к чему. Эта вставка варьера оказалась для меня находкой в данном случае. Потому что, во-первых, она идеально сюда подошла по размеру. Я смогла ее сама собрать буквально за пару минут. Мне не было необходимости кого-то просить что-то здесь сверлить, для того, чтобы установить. Ну и, конечно, таким образом пространство у меня теперь более организовано. И используется и верхняя часть полки. Так что я результатом очень довольна. Напишите, кстати, как вам. И обязательно сюда докуплю еще такую. Организую вот такие большие кружки. И будет у меня полочка полностью используемая. Так как у меня сейчас освободилось место в этой полке, где хранились крупные чашки и пиалы, я подумала, что сюда сейчас размещу еще сервировочные тарелочки, которые у меня оставались в других местах. И плюс еще хочу сюда добавить вот эти вот формы, так как здесь при открывании они могут иногда смещаться, расположить ниже мне не хватает места между тарелками ну и подумала что здесь будет удобнее поэтому сейчас я достану ну и здесь у меня останутся только тарелки и заодно вам покажу я еще с вами не делилась вот какую сервировочную доску сделал мне мой брат. Можно, кстати, подвешивать, но я решила хранить пока вот так вот в вертикальном виде. Мне кажется, отличный вариант для того, чтобы подавать на стол какие-нибудь нарезки, сырные, мясные, можно быть Ну, мне кажется, такая достаточно крутая атмосферная штука. Так что, Виталик, большое спасибо. И подумала, что эти формы попробую расположить тоже вертикально. Вот сюда. Ну вот у меня здесь отлично поместилось. И еще три расположу здесь. Ну, вот как-то так попробую пользоваться посмотрю опять-таки насколько будет удобно неудобно здесь мне эти формы нравятся гораздо больше потому что внизу было хранить неудобно они всегда норовили соскочить друг с дружки ну а здесь в этой форме будут как бы зафиксированы опять-таки посмотрю будет удобно хранить или нет но пока мне вот все нравится Узкую полочку я решила использовать вот в этом ящике. И показываю вам сейчас, что широкой сюда не помещается, так как здесь у меня в этом ящике фальш-стена. Конечно, это создает дополнительные проблемы, так как полка получается достаточно узкая. И для полноценного хранения ее не хватает. И самое главное, я вам уже говорила, но вот может кто не слышал, повторюсь, что эта фальш-стена у меня на всю высоту полки. То есть она у меня получается и в этом ящике, и в большом, который выше. То есть это, конечно, совсем неудобно. Я бы лучше от этой стены отказалась, если бы вот изначально про нее знала. Решила чай пересыпать в стеклянные одинаковые баночки, так как он уже не целый и, конечно, занимает много места. Ну и мне не нравятся вот эти разноцветные упаковки, поэтому хочу от них избавиться. При возможности я всегда стараюсь избавиться от цветных заводских упаковок для того, чтобы смотрелось более все аккуратно. И сейчас у меня освободилось несколько пустых баночек и я туда перекладываю сухофрукты. Ну, а теперь возвращаю все на свои места. Ну вот, смотрите, что в итоге у меня получилось. Здесь я поставила все виды чаев, которые есть. Здесь у меня сыпучие, крахмал, соль различная потом идет еще горчица, ну, в общем, такая сухая смесь, которая у меня не помещается в лоток с приправами. И здесь вот у меня запасы сухофруктов, такие для быстрых перекусов, и внизу кофе, Несквик, корица, также там еще семя, витамины пересыпалось сюда. Ну, может быть, покажется кому-то и неудобно, но с другой стороны вот так вот достал, сразу взял, не надо каждый раз раскрывать эту упаковку, запаковывать. И с учетом того, что мы пьем с мужем сразу вдвоем, то они у нас достаточно быстро уходят. Ну и плюс этот ящик все-таки закрытый, поэтому в плане света, я думаю, также все здесь нормально. Ну и здесь еще молотый кофе, затем коричневый сахар, сухие сливки и девчонок трубочки для молока. Ну, я думаю, что вы сами видите, что полка стала аккуратнее, и со временем, когда заменятся все баночки на одинаковые, думаю, будет выглядеть еще лучше, но пока, в принципе, я также довольна меня освободились от чая вот такие баночки, сначала хотела их выкинуть, потом мне пришла в голову идея, подумала, что можно хранить крышки, которые подходят сюда по диаметру, потому что вот складирование крышек постоянная проблема, для закатки они нужны не круглый год, ну и в то же время хорошие крышки нету смысла выбрасывать, так как они могут быть использованы повторно. И подумала, что сейчас вот сложу крышки, которые у меня уже освободились от баночек, и пока мне еще до следующих закаток не нужны. Уберу на самую дальнюю полку, просто подпишу и буду знать, что они у меня там хранятся. И я вам уже показывала, что для экономии места я складываю вот крышка в крышку. Но просто, конечно, мне такое количество сейчас для ежедневного использования не надо, поэтому частично я могу отсюда что-то убрать. металлических крышек которые у меня освободились также отсюда уберу и подумала что пока место позволяет сюда переложу крышки среднего диаметра а во вторую сложу самые маленькие и мне кажется это такой отличный вариант бюджетного органайзера вспомнила что у меня есть вот такая бумага металлизированная самоклеящаяся конечно было бы лучше если бы она была бы матовая но буду опять-таки исходить из того что у меня есть и была еще вот такая вторая голографическая. Так, ну зеленый я, наверное, не хочу. Красный, синий, малиновый. Ну, может быть, вот так. Вот такой органайзер своими руками сделала из подручных средств. Меня, конечно, больше бы устроило, если бы вот эта самоклеящаяся бумага была матовая и желательно белая. Но сделала для пробы вот так. Мне результат, в принципе, понравился все равно. Это лучше, чем был разноцветный контейнер. Хорошо, что коробочка плотно закрывается и будет все храниться до тех пор, пока не потребуется. Кстати, когда я уже сделала, пришла моя Настя и сказала, что можно было приклеить на эти баночки двусторонний скотч и затем уже сверху наклеить бумагу обыкновенную, любого цвета, какого пожелаешь. И это лишний раз говорит о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Я об этом варианте почему-то даже и не подумала. Но у этой бумаги есть плюс то, что она металлизированная и будет более устойчива к внешнему воздействию. Сейчас пока делала, подумала, что есть такие же банки от спиртного. Но они идут повыше и больше диаметром. И мне кажется, это будет отличный вариант для хранения крышек стандартного размера. Так что вот у меня, когда появится, сделаю себе и такую. Ну а сейчас заменю силиконовый коврик в ящике с приправами. У меня в этой полке еще остался другой, поэтому хочу поменять для того, чтобы было все уже одинаково. И эту подложку, естественно, выбрасывать не буду, она в хорошем состоянии, поэтому отправлю ее либо в подвал, стилю полки, ну или же мужу отдам в гараж. Я же, кстати, рассказывала, но может быть кто-то не видел, повторю еще раз, что вот эти вставки также языки, их можно покупать отдельно, набирать столько, сколько вам необходимо, по отдельности они выглядят вот так, составляются между собой. Здесь эта часть прорезиненная и также прорезиненная накладка с обратной стороны. Удобным в том, что сюда хорошо помещаются бутылочки и при открытии-закрытии полки бутылочки, видите, не скользят. За счет того, что в этих вставках расположены такие прорезиненные накладки. И, например, могу вам для сравнения положить бутылочки без этих вставок. И вы видите, что они ездят как хотят. Это, конечно, не так удобно. Они для моих полок были немножко великоваты, поэтому с одной стороны муж подрезал. Но у нас кухня не икея, поэтому немножко отличаются размеры. А думаю, для икеевских кухонь будут идеальны. Сразу притираю и буду отмерять силиконовый коврик я вам уже неоднократно этот коврик хвалила для тех, кто с таким ковриком не знаком вот смотрите, покажу вам его поближе он с одной стороны гладкий, а с другой стороны в такие как бы попырышки. И за счет как раз таки вот этих пупырышек на нем ничего не скользит. И он достаточно плотный. То есть я покупала вот такие коврики в других магазинах, в Юске в частности. Еще в каких-то хостоварах. Ну вот они отличаются. Те более тонкие. Вот этот коврик мне нравится по качеству гораздо больше. Я подумала, что я его по ширине не буду обрезать, для того, чтобы были также защищены щели. Дополнительно никакой мусор не будет в них попадать. Ну и теперь буду возвращать все на свои места. У меня стоят запасные приправы, которые еще не распакованы, а также то, что касается выпечки и десертов. Например, здесь есть и желе, какие-то приправы для десертов, для сладких блюд. Все у меня хранится вот в таком органайзере. здесь как раз у меня еще одна баночка в мойке, то есть, ну вот я домой пересыплю то, что закончилось, как раз у меня будет. И вот так у меня организованы приправы, если кому интересно, я оставлю ссылочку вверху, проходите, смотрите, как я это все переорганизовывала. И заодно решила заменить остальные плетеные корзины. Для меня они оказались на кухне неудобные. Так как я вам уже говорила, они у меня цепляются за подложку. И когда в них что-то лежит, они достаточно тяжелые. То есть их достать проблематично. Буду их использовать для хранения в других местах. Потом обязательно с вами поделюсь. Ну а сейчас буду перекладывать кофе вместе с чаем. И сразу пополняю органайзер чайными пакетиками. Если кому интересно, то это у меня контейнеры «Курвер» и они э, идут вместе с крышками, но в данном случае я их использовала без крышек. Теперь буду организовывать выдвижную вставку, хочу применить ее под раковиной. И можно дополнительно сюда вставляться вот такие ограничители, для того, чтобы при выдвигании не падали, например, бутылочки с моющими средствами. Самый дальний отсек. Хочу поставить соль для посудомоечной машины, так как она используется не очень часто, ну и, соответственно, нужна реже. Я купила в этот раз вот такую биомию и уже дома увидела, что делает наш белорусский производитель «Мозырь соль». Для бренда BioMio. Вот даже не знала. И подумала, что пересыплю вот в такой контейнер. Я вам его уже показывала. Это от ароматических гранул для стирки. Но вот хорошая бутылочка, поэтому не хочу выбрасывать. Буду ее использовать. И мне кажется, насыпать будет удобнее, чем вот с такого пакета. Я здесь уже раз засыпала, так что как раз должно все поместиться. Она герметично закрывается, поэтому сюда не будет попадать влага, это, конечно, тоже хорошо. Тут еще осталось буквально на дне, как раз досыплю сейчас домойку. Также в дальний отсек расположу запасные тряпочки, при необходимости будет легко достать. как здесь отсеки, конечно, получается, что ершики вот со щетками проваливаются, поэтому подумала, что надо использовать дополнительно какой-нибудь контейнер. Но вот сейчас ничего более подходящего не нашла, использую этот, потом присмотрюсь, дома еще поищу. Может быть найду что-нибудь или белое, или прозрачное, но пока для удобства буду использовать это. Ну и видите, так щеточки стоят вертикально, конечно, это будет удобнее, не будут болтаться по ящику. И также сюда еще раз положу губку из люфы. В это отделение поставила губку для уборки сильно загрязненных мест. Здесь вот такая она более жесткая. Хорошо что-нибудь отмывает то, что сильно там присохло, например. Затем здесь запасная губка целлюлозная для посуды. Меламиновая губка. Ну и пакетики для мусорного ведра. Ну а сюда поставлю то, что чаще всего использую из бытовой химии. Это средство для мойки раковины. Перчатки. Я вам показывала, что я храню вот в таком контейнере, мне так удобно. И во второй такой контейнер переложу вот такие подушечки для очистки. Насколько я помню, я вам показывала их только в покупках. Я уже попользовалась, теперь могу поделиться своим мнением. И на самом деле крутая вещь для очистки сильно загрязненных мест. Здесь указаны приблизительные способы применения. Можно вот и гриль чистить. И даже какие-то детали тут у велосипеда, коньки, раковина, садовый инвентарь. Это, я так понимаю, каминное стекло. Ну, в общем, я пробовала отмыть у кастрюли снизу вот такой как бы нагар. Все у меня получилось, поэтому могу их рекомендовать. Не знаю, вот появились они в продаже у нас или нет. Но, по крайней мере, можно обратить внимание, если вдруг увидите, то смело покупайте, вот для каких-то сильных загрязнений на самом деле справляется. И здесь такие разовые как бы подушечки, можно использовать, конечно, не один раз, но так как это здесь металлическая такая тонкая проволока, то оно может потом ржаветь. Но я думаю, что они все-таки предназначены больше для разового такого использования. Здесь она достаточно деликатная, но в то же время хорошо очищает. И пропитана каким-то моющим средством, то есть дополнительно ничего использовать не надо. При соприкосновении с водой потом начинает пениться. Ну, в общем, вот такая крутая штука на самом деле справляется. Хочу сейчас их тоже переложить в контейнер, так как, конечно, в картонной упаковке пользоваться не совсем удобно. Ну и она такая уже у меня повидавшая виды. Переложу их тоже в такой же контейнер. И, кстати, вот я его помыла в посудомойке. Первый раз вроде бы ничего, а следующий раз он у меня помутнел. Поэтому вот обращаю ваше внимание, лучше, конечно, такие вещи мыть вручную. Хотя с обратной стороны значок посудомойки стоит. Ну, вот так вот уже для пищевых продуктов не хочу его использовать. Ну, а для таких бытовых целей, в принципе, думаю, почему бы и нет. Ну вот, можно потом открыть, достать Мне кажется, так будет удобно И сюда еще поставлю вот такую малютку пробную От Faberlic для духовых шкафов Так как она в большом контейнере у меня все время падает Вот здесь, я думаю, будет лучше Ну вот так в итоге у меня получилось Здесь все такие необходимые бытовые мелочи Которые должны быть под рукой мне кажется, так будет пользоваться удобно. И, кстати, вот если бы у меня позволяло место, но я просто примеряла, в другие шкафы мне не подходят, то можно было бы использовать, например, для хранения э, пищевой пленки, потом фольги, э, силиконовых ковриков для запекания. Так как они тоже занимают много места, можно было бы не ставить вот эти разделители и просто сюда их складывать. Потом выдвинуть, достать. Мне кажется, тоже было бы удобно. И под раковиной у меня получилось расположить только в этом углу, так как у меня этот шкаф очень неудобный, он глубокий в ту сторону и, конечно, пользоваться той частью вообще неудобно. Сюда, если его ставить, то мешает мусорное ведро. Можно было мусорное ведро сместить правее, установить, например, два таких контейнера. Но тогда вообще неудобно было бы пользоваться вот той глубокой частью. Что у меня там хранится, я вам показывала видео, когда мы переорганизовывали этот шкаф. Если интересно, можете пройти посмотреть там. Но те вещи практически неиспользуемые. Здесь же я подумала, что все равно, наверное, будет так удобнее. Можно выдвинуть вот до такой степени и доставать. Но ну, единственное, что будет не совсем удобно доставать соль для посудомоечных машин. Но опять-таки ее достаешь не каждый день, поэтому в принципе нормально. Ну и опять же попробую, попользуюсь. Если будет неудобно, то подумаю, как можно по-другому будет здесь переорганизовать. Этот ящик полностью не выдвигается, так как у него есть ограничитель для того, чтобы он при выдвигании не падал. Так что вы тоже, кто будет себе устанавливать, имейте в виду, что полностью он все-таки не выдвигается.